Оригинальные розочки в России. Смотри, какая красота. Розочки в России. На розочке капельки росы. Сегодня ночью был дождь. И розочки. На розочках осталась роса. Красиво. Это наш, наша оригинальная розочка красавица очень красивая обычно эта розочка вырастает в высоту до двух метров но в этом году не поднялась она до двух метров сейчас ее высота где-то метр двадцать оригинальная розочка в россии смотри какая красота ребят а запах обалденный возле нее стоит. Смотри. Розочки в России. Очень красиво. Смотри. Обалдеть! Оригинально. Ой, смотри, розочки в России. 2020 год. Смотри. Какая красота. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола, Печенеги. Обалденные розочки. В России. Обалдеть. И не встать.